Всем приветики, друзья, с вами как всегда Могивара. И сегодня я вам расскажу про Сэма Как правильно за него играть Ну а перед началом давайте его докачаем до 9 уровня Чтобы было хоть красиво, э, четенько и все замечательно э, И самое главное Самое главное Не забывайте про лайкосик Ну что ж, мы практически докачали его по очкам сил до 9 уровня Должно прям идеальненько хватить 1410 О, как ж эта цифра просто в дрожь бросает от ностальгии. В общем, а сейчас совсем другое, другая там цифра должна быть. 2880, если так можно вспомнить. Итак, у нас последний уровень. Почему прокачиваю до 9 уровня? Все просто потому, что мне нужна пассивка и гаджет одновременно. Потому что это самое оптимальное, что должно быть у бравлера, у всех вообще абсолютно. Вот. А, да, гирс это все-таки влияет, но это чуть позже. Итак, полетели в каточку. Хочется начать с того, что это действительно танк. И если вы выберете пассивку то с ульты, когда вы ее забираете, вам прочитается хил от э, нанесенного урона. И самое главное, что за стенкой, когда вы пульнули, он не поднимается. Поднимается только с, того, с той стороны, куда вы и кинули эту ульту. И второй важный момент — это скорость. Длится она 2-3 секунды, я подсчитывал, и после э, вы подбираете, и скорость остается такой же. Также, если вы кидаете ульту, то у вас быстрее перезарядка. Соответственно, урон будет меньше, оно урезается. А с капканом у вас урон больше, но перезарядка намного медленнее. Вот так вот это и работает. В целом, если у вас есть гаджет, то вы можете кинуть, как сейчас Джанет, ульту и притянуть. Но у меня нету гаджета, поэтому это немножечко все неудобно пока что. В общем, все, ребятки. С ультой вы можете очень быстро двигаться и достигать врагов любых просто. Тем более... На 85 кубков, в которых я играю. Ну вот и все, ребятки. Все, что я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.